На площадке Сбербанка России ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и вице-президент-председатель Волговятского банка ПАО «Сбербанк» Петр Колтыпин подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере здравоохранения, образования и науки. Отметим, что подписание состоялось в рамках онлайн-конференции Сбера «Цифровые тенденции в медицине», в которой также принимали участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. А теперь к другим новостям. Какой приятный сюрприз подготовило правительство Республики Татарстан для студентов-медиков? Расскажем в нашем следующем сюжете.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 это огромное количество микропластика в окружающей среде. Микропластик есть везде. Даже на Эвересте были найдены микроскопические частицы пластиковых волокон. Люди, ни о чем не догадываясь, потребляют около 330 микрочастиц пластика ежедневно. Он содержится в воде, идеи и в воздухе. Как он попадает в организм человека и в самые отдаленные уголки планеты, мы решили спросить эксперта.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 Пять добровольцев под руководством команды ученых из Канады провели эксперимент. На протяжении нескольких дней участники исследования пили смесь воды и водки. Некоторые трезвели самостоятельно, а остальные использовали специальное устройство. Результаты эксперимента оказались неожиданными для всех. Смотрим. Поехали к шефу. В таком виде я не могу. Я должен... Сделаю принять валну, выпить чашечку кофе.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 Наш телеканал регулярно проводит кастинги для тех, кто мечтает стать частичкой большого искусства под названием телевидение. Если ты хочешь заявить о себе, но не знаешь как, то смотри наш следующий сюжет. Надоело смотреть телевизор? Тогда у тебя есть уникальная возможность оказаться по ту сторону экрана. Телеканал Универ ТВ запускает новый кастинг. У нас появилась очень классная идея ворваться в Новый год с новым оформлением. И сейчас мы будем переделывать очень много всего. И в первую очередь это касается наших межпрограммных небольших зарисовок, которые имеют длительность 15-20 секунд, которые идут вместе с рекламным блоком. Вот. И, соответственно, поскольку будет новое оформление, хотелось бы увидеть новые лица. И поэтому, собственно, основной слоган – это «Стань лицом телеканала». Для участия необходимо заполнить форму заявки в официальной группе канала во ВКонтакте до 10 декабря. Хотелось бы в первую очередь видеть молодых ребят и молодых девушек, поскольку телеканал все-таки студенческий. И хотелось бы наблюдать студентов, ярких, активных. Естественно, если у нас есть молодые активные сотрудники Казанского федерального, мы будем рады их видеть. Будет очень классно с ними тоже поработать. Вдруг именно они станут лицом телеканала. Кастинг стартует 10 декабря в 14.00 по адресу профессора Нужина 1.37 в здании Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Редакция телеканала находится на третьем этаже. Проходим в большую студию. И до встречи на кастинге. Диана Желенкова, Фарид Хитоглы, Универ Ньюс. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!